Друзья, всем привет! Вы на канале про бадминтон. Летом 2022 -го года мы с мастером спорта Григорием Воробьевым сняли для вас очередной видеоролик об обзоре и тесте бадминтонных ракеток от бренда Yonex, а конкретно серии Astrax. Тот ролик я не стал сразу выкладывать по причине того, что на тот момент и так было много видео об обзорах и тестах бадминтонных ракеток. И на самом деле правильно сделал, ведь как показал время и отзывы, Yonex просто испортил серию Astrax. Итак, внимание, все хейтеры, сразу палец вниз, все остальные лайк, подписка и начинаем. Итак, небольшая предыстория по этой серии. Серия ракета Castex была выпущена компанией Yonex на смену серии ракеты Vodric, отличительной чертой которой был смещенный баланс в голову. Ракетки этой серии были очень популярны среди профессиональных игроков, и многие мастера спорта до сих пор вспоминают с теплотой о ракетке VOLTRICK-80, например. Первые топовые ракетки серии Astrox появились у наших игроков в 2019 году и моментально обрели популярность. Спустя год компания Yonex меняет рассветку у двух самых своих популярных топовых ракеток, а именно Yonex Astrox 88S Skill и Astrox 88 d Dominate зеленого на красный при этом утверждая, что не поменялись характеристики этих ракеток. Но это оказалось не так. Многие опытные игроки уже на тот момент почувствовали разницу и стали запасаться ракетками старой расцветки. В 2021 году компания Yonox представляет обновленную серию ракеты Astrox, разделив основную серию на 4 класса Pro, Tour, Game и Play. Ракетки с индексом Pro были призваны заменить оригинальные ракетки серии, а ракетки с индексами Tour Gameplay и были созданы для более бюджетного сегмента рынка. Что же, давайте посмотрим обзоры тест основных ракеток серии Astrox, а затем я сделаю свой вывод. Итак, уважаемые друзья, всем привет! Сегодня мы решились, решили пройтись по Йонаксу. По линейке Astrox. Одна из самых удачно выдавшихся моделей линеек у фирмы Yonex. Пройдемся с вами сегодня по следующим моделям Astrox 88D, Astrox 88 С Astrox 77, 99 и 100ZZ. Всем приятного просмотра! We're Так, первое, что я пробовал, сегодня Astrox 88D Game. А, ракетка простенькая, обычная. Ничего такого сверхъестественного в ней не вижу. Есть, конечно, существенная разница с первыми моделями 88 которые были до рестайлинга. Я сам с них начинал. Они были более... Как так сказать, ну, ну в руке лежали более увесистые, нежели чем это. Это какая-то <св> стала легенькая, мягенькая, яркого баланса в головке. Из головки он куда-то исчез, перешел чуть сюда в центр. <св> ну ракеточка в принципе неплохая, стабилизация после ударов. На твердую четверочку, я бы сказал. На пять точно не, не тянет. А вот на четверочку подходит. Так, возьмем теперь тур. Давай тур. Ну, конечно, ты просто еще из-за натяжки можно. Да, что. Ну, вот в это уже сразу просто чуть больше. Чуть подубове. Нам... Очень. Это ударит. Да. короткий кистевой. Ну, нормально, нормально. Нормально. Так. Сейчас у меня в руках побывала э, ракеточка Astrox 88D Tour ракетка, я бы сказал уже на 80 процентов приближенная к оригиналу, к самой к самой первой модели. хорошая хорошая хорошая управляемость, хороший контроль, стабилизация после ударов. ракеточка с Но, как сказать, средняя, средняя. Не, не очень сильно она мягенькая, такая средняя. Я бы сказал, вес, вес в головке чувствуется. А, все супер. В принципе, все супер. Есть чуть-чуть какие-то недочеты, но не знаю, как, а, как она ляжет в ваши ручки, какие у вас умения, навыки. У меня, как у профессионала, есть к ней небольшие недочеты чуть-чуть а, мне не хватает прям в ней того чего я чувствовал в оригинале который вышел сам начале а не хватает мне скорее всего в ней управляемости вот чуть-чуть прям вот тогда очень добротная ракетка Если я хорошо контролирую О, прошечка прошечка прошечка но если бы я изначально не знал, какая была 88-я, изначально до всех вот этих рестайлингов, рембрендингов, обновлений и тому подобное, я бы сказал, что да. Я бы сказал, что да, что это прям профессиональная топовая ракетка. Слушайте, очень хорошая у нее стабилизация после удара, энергичная, мощная, хлесткая. А вот мне нравится мне нравится и, сказал бы так для игроков продвинутого уровня вообще идеально подойдет хороша в атаке хороша в управление все супер а да сейчас а. Ну, что тут по сравнению с оригиналом у нас всего лишь разные расцветки это один второй момент есть небольшой разбег по ширине ячеек при натяжке это у нас первых восемь центральных и 8 центральных боковых они тут чуть чуть уже чем здесь здесь более расширили но это не столь важно Вес, баланс один и тот же, стабилизация фактически одна и та же, разница большой в них. Но да нету, реально нету большой разницы. Что та, что та, а они достойны. Хотя чуть-чуть небольшую разницу я чувствую. При разгоне во время замаха удара чувствую, что это у меня как-то более ярко выстреливается вперед, нежели чем это. Это у меня чуть-чуть запаздывает. Небольшая разница есть в, клё в клёскости В мягкости стержня А так в основном все одно и то же <музыка> а, Так, ребятки Друзья Сейчас мы с вами рассмотрим Следующую линейку Астрахсов 88 Это 88 Skill. Это Оригинальная ракетка профессиональная, сейчас под нее мы пос посмотрим рембрендинг, который выпустил Йонакс. А, чуть удешевил, где-то заменил сплава, металлы, сейчас мы это все проверим. Давай начинаем 88S Tour. Сейчас добавил хлесткость мягкость ну, Побить чуть-чуть вот здесь иди. да нет таким добивки с полпочки поделал Вы в атаку? Я в атаку в ней пару смешей. Салочка, это и есть скилл. Это и есть скилл. Так. Только что в, в моих ручках побывал Astrox 88S Tour. А, ракеточка, ну, в принципе, очень даже, очень даже неплохая. Универсалочка, я думаю, подойдет больше всего для игроков, парников, микстеров, перей первого темпа, которые в основном играют у сетки в защите, разводящие, ускоряющие люди нежели чем для заднего. Нету явной характеристики, что она идет в атаку, баланс-головку. Также в ней заметил существенный минус. Это стабилизация после сильных, мощных ударов. Она что-то чуть-чуть дребезжит и не нравится она чуть-чуть в управлении. Именно когда меня жестко отыгрывают от защиты, вот чувствую небольшой дискомфорт, что она все еще дребезжит после удара. На мягких, плоских, разводящих ударах ракетка себя хорошо, уверенно чувствует. Но вот при достаточно сильных, мощных, есть ощущение, что что-то не то. Поехали. С-Про. 88S Pro, разница явная, прямо на глаз. Между туром. Да, Что у меня тут было до этого? Был тур между туром и прошкой. Разница прям колоссальная. Эта ракетка более надежная, более уверенная, более устойчивая. Я сказал бы так. Приятно лежит в руке. Ясно понятно, что это за ракетка уже не для атакующих в основных. Ракетка с нейтральным балансом. Прям, ну, супер, ребята, супер в восторге от этой ракетки СТВ 88С красенькая. Я тут знаю деревяшку. Добивай на сетке. Хорошо, хорошо. Да, но, ребят, оригинал есть оригинал. Профессиональная ракетка есть профессиональная. Даже Прошка, как бы она мне сейчас не понравилась, с этим, ну, пока еще прям не настолько она стоит с ней на одном уровне. Да, очень рядышком, очень в ней все ярко выражено, но здесь чувство управления, чувство ракетки намного выше, намного более управляемое. старая старая это самый вообще вариант взять что я тут? которая заменяет смысле про она хуже чем оригинальная Esco? да чем вот это точно ну сейчас вот еще вот эту вспомню но ну, вот это, я просто вот это прям долго-долго играл -долго года 3 где 3-4 Да, да, да. Да, я Смеш я просто ударю. это Вообще кайф, кайф сразу же. Я ее наизусть помню. Давай. Убийца. Убийца, а не ракетка. Да. Ну, конечно, самое первое это эталон. Это кумир, на которого нужно пока что равняться всем остальным ракеткам. Давай вывод. Вывод. Видишь, Выв... Вывод сделать. быть Вывод сделаю, да. как бы ну, как бы вот а, сделаю следующий. Из вот этих вот серий, там, TOUR GAME PRO, самая-самая ярко приближенная прям тем ракеткам, что выпускались ранее, она почти что с ними схожа. TOUR чуть хуже, GAME еще хуже. У GAME самая слабая стабилизация, у TOUR средненькая, у прошки уже более-менее как-то хорошо все это видно. И не, не так сильно там дребезжит, куда-то теряется, улетает. Полный комфорт ощущения ракетки. В, конечно, в эспех есть какая-то большая... Большая видимая, видимая разница между дэшками. Для меня дэшки просто, ну, они все атакующие в основном планы ракетки. Это универсалки. Я как сам а, игрок уни универсал, я большую разницу почувствовал здесь. В дэшках такой большой разницы я не почувствовал. Да, там есть моменты, то, что там гейм. Где-то чуть легче кажется, тор кажется чуть более грубоватым, твердым. Прошка хорошая, яркая, гибкая. Но по мне, лично мое сугубо мое мнение, как критика в данный момент. Профессиональные ракетки, которые делались до вот этого рембрейдинга, намного выше. Классом, нежели чем сейчас есть эти Друзья, переходим к следующей модели Astrox 99 Сейчас просмотрим эту линейку, попробуем И расскажем вам, что и как Что нам нравится, что нам не нравится в этих ракетках Поехали Субтитры делал У нас, uh, у меня сейчас в руках, в данный момент, одна и та же модель. ASTRAX 99 GAME, просто uh, две разные расцветки. Одна белая, вторая черно-красная. Разницы в них особых нету Ракетки. Универсалочки. Uh, Баланса яркого головки нету. Стержень uh, средний гибкости, ближе к твердому, а, ракеточки, ну че, с чем сравнить-то их можно? Их можно сравнить, в принципе, да на на вот 10 <с, воск, воск, воск, с такой ракеткой я примерно бы сравнил, да, чуть выше уровень, чуть лучше в управляемости, в комфорте, стабилизация, но прям чего-то там такого сверхъестественного нету. Чуть-чуть, конечно, у меня тут больше нравится черненькая. Но ну, это из-за того, что я мужчина. белые для девочек. Тур, да? Тур и прошка. Я сам себе видел, два удара, это Тор. Такое тоже бывает, ребята. 10% брака в Йонексе прописано даже в контракте. Хотели опробовать Астрокс 99 Тор, но, к сожалению, моя кисть оказалась настолько сильной, что ракетка просто не выдержала. Но за пару ударов, конечно, я успел что-то в ней рассмотреть. Чуть-чуть, конечно же, получше, чем Гейм. Особых разниц вы в ней не увидите, увидите только чуть лучше стабилизацию. Вес, баланс, э, мягкость у нее фактически все одинаково. Вот только стабилизация, но мне кажется, стабилизация здесь лучше из-за того, что просто чуть другой сплав идет, нежели чем длиннее. 99 Pro, если ее сравнивать с предыдущими с геймом стором то конечно же это лучший, лучшая модификация данной ракетки а, прям чувствуется хорошая стабилизация после ударов прям не вижу такого чтобы она где-то там проваливалась вибрировала что-то отыгрывала в руках в защите в атаке уверенность я чувствую при мощных. При разыгровочке легенькая, управляемая. Хорошо прям лежит в ручках. Хорошо лежит в руках. Оригиналом 99-м я играл. Помню, что он выпускался. Прям специальная серия была вроде как для одиночников. Ну... Сопоставить ее с ней, конечно же, можно Но, опять же, будет такая незначительная незначительная разница между оригиналом Ну, как бы, это тоже оригинал, он выпускается просто там не напрямую в, в Японии на заводе А их начали выпускать в Тайване По тем же самым технологиям, что делается в Японии на, на заводе Просто, да, здесь чуть изменились, скорее всего, сплав. А так, ребята, любители, берите вот это. Нечего платить 25 тысяч, как платим мы профессионалы за оригинал. Подожди, подожди. За добросный. Так это же Чё? круче. Чё круче? Вот это? Хорошего у тебя? Да. Ну, по сравнению с теми, это дает это намного прям так выше. А она и стоит 25. Вот это? Да. А я Они думал, нет. А это... я просто не видел прошку 99. -ую. Я видел ну, старую прошку, которая коричнево была. А, ну я это не видел. Я то не то есть это как раз таки на замену идут профессиональные адвокаты. Да ничего перезаписывать не будем. Я просто не одиночник, и мне эта ракетка. Значит, не зашла. Вот видите, даже я профи, и то не смог различить оригинал это не оригинал это Она хороша, увесистая. Прям все как надо в ракетке. Но мне кажется, чего-то ей не хватает. Возможно, не хватает лично для меня, а не для вас. Друзья, сейчас мы подошли к следующей линейке, Astrax 100. Uh, у меня сейчас в руках два варианта, Astrax 100 game и 100 Ту. Начнем с гейма, потом подойдем плавно к туру. Да какая-то не а вот опять гуляет она в руках. Но не, не в руках нас гуляет, а в руках-то она уверенно лежит. А вот после удара она что-то там где-то гуляет. Стабилизации не хватает. Давай по задней, что-то лет на ней, посмотрю. Астрок 100 Game. Ну, в принципе, как уже и со всеми остальными, для себя лично я понял, что гейм, ну, это такой самый-самый начальный подбор уже из того, что идет вверх к добротным, хорошим ракеткам. Что, не что в ней не так для меня? Стабилизация. Плохо она стабилизируется после ударов. Не чувствую ей полного контроля из-за этой стабилизации, потому что она играет. Мягенькая, легенькая, хлесткая. В принципе, хорошая ракетка. Но не прям топ. Сжимает хорошо, хорошо. неплохо. Не Но тоже дребезжит. Натенька. Ух. Какая разница между Тором и геймом? Тор сейчас себя проявил чуть лучше в стабилизации. Такой же мягенький. Но... Ой, блин, ребят, если честно, даже не знаю, что вам сказать по поводу вот этого гейма и Они вдвоем легкие, мягкие ракетки. Гибкие. Правда, вот в этой стабилизации хуже, чем в гейме, ой, чем в туре. Тур вышел более какой-то управляемый. А вообще, Астрак себя позиционирует 100 сотый как самая жесткая. Да, но нет, а если легенький, мягенький, сам посмотри. Смотри, вот. Хорошо гнется прям вообще, и при разгоне, я, особенно с правой стороны, прям выхлёстывает, что одна, что вторая. Красавица, 77-ая, 77, 77. Фу, добротная ракетка, прям, да все в ней хорошо, слушайте, ребят, идеальный вариант, если сравнивать с теми же геймами или Торами, то я предпочтение, конечно, отдам 77-ому, потому что в ней стабилизация идеальная. Вес расположения ракетки тоже идеально подобран и соответствует своим заявленным характеристикам. Нет в ней ничего такого зазорного. Прям хорошая профессиональная ракетка, 77-я. Но опять же, все подбирается под тип игры, под ваш стиль игры. Какие вы атакующие, защитники или вы универсалы. Мне как универсалу эта ракетка да, подходит. Так что, ребят, на цвет и вкус товарищи, нет. Должны все попробовать, все сами пощупать, помахать, ударить. И подобрать для себя уже ракетку индивидуального характера именно для вас. То, что нравится вам. Не, ну, слушай, да, да, почему нет? Хорошая, кстати, знаешь, я вот ее пробовал. 7.7? Вот а? Да, она, да, вот да. да. Знаешь, Если и вот и среди видишь? вот этих вот гейм да, то вот это вот прям, да, это уже прям, прям ракетка-ракетка. А вот это еще прям вот не хватает мне для них реально. что-то стабилизируется херовенько. Да и местами из-за плав... из сплавов, мне кажется, что не просто, ну вот, сами видите, как... А некоторые вообще ломаются. А некоторые, а некоторые сами, да, вообще ломаются. То бишь, вот прям вот так вот, но не должно быть, они должны быть, головки чуть потверже, даже если... Я возьму 77-ю, да она не так ходит. Ракеточки не застрахованы, внимание. Ракетки не застрахованы, не это, застрахованы. это все на моем личном да, опыте. Да. Я да. знаю, как их проверять, как их проверял. Вот, даже если Саша сейчас направит еще раз, повторим вам, что мы возьмем. Возьмем тот же Game 99 А, это мы словами. Ну давай возьмем S. Возьмем S. S Pro, S.K. Tor. А где еще одна S.K.? А, ну давай вот возьмем три дышки. По стабилизации просто посмотрим вот прошка да все зафиксировал ровно оттянул гибкость видишь как хорошо идет видим сами да небольшое движение вправо влево не только вверх вниз ровно чуть-чуть прям но это еще допустимости в норме так че взял гейм взял гейм еще больше начинает видите раз ровно отходил и начинает дрожать. Верхний, справа, влево. И тур. <плес> <плес> Ты видел, да? Как его <плес> <плес> прям кругом захреначил. Ну, сами понимаете. Про, гейм и тур. Про, стабилизация. Уже прям идеально подходит, как у профессионалов. Да, потому что вот, что, далеко ходить не надо, да? Берем старую самую первую, которую выпустили эту песочку и смотрим, что происходит с ней. Почти ничего, все все в допустимости. Если там где-то кто-то что-то покрутился, а? да, красная тоже есть. Ну и красная то же самое. Конечно, ну у нее чуть-чуть вот так вот пошло. Может, тут где-то передавил. Давай поставлю. Нет, видите, она быстренько возвращается. В отличие от тех. Стабилизация. Стабилизация, дело стабилизация из-за сплавов. Чуть, ребята, похоже, там нахимичили ради того, чтобы опустить ценники. Но теперь сплавы, мне кажется, какие-то более мягкие запустились Из-за этого что-то ну, не так было. Отлично сугубо мое В начале этого видеоролика я произнес такую фразу, что хорошо, что я не выложил обзоры теста этих ракеток ранее, и вот почему. Многие опытные игроки до сих пор еще спрашивают у меня оригинальные серии ракеток без индекса ПРО. Один тренер из Татарстана вообще заявил, что его ученики отказываются играть этими ракетками и перешли на ленинг. На своем канале я стараюсь давать объективную информацию, а людей, которые тестируют ракетки, я прошу не топить за определенный бренд, а говорить все как есть на самом деле. Сам же я пробовал играть ракетками серии Astrox, откровенно говоря, мне ни одна из них не понравилась, может быть за исключением Astrox 99, но она чисто одиночная. Да и вообще ракетки, которые мне когда-то понравились, можно перечитать по пальцам одной руки. Историю об этом вы можете посмотреть вот здесь вот. Сразу скажу свой контурагмент для тех, кто подумает, что я специально принижаю бренд Yonex в угоду бренда Виктор, который я продвигаю в своем магазине. Так вот, ракетки Yonex Nanoflare 700, 800, ArcSever 11, 11 Pro – это просто обалденно классные ракетки. Покупайте их, и вы получите истинное удовольствие от вашей игры. Наверняка большинство зрителей моего канала играет ракетками Yonex, а часть из них играет ракетками серии Astrox, обращаясь именно к вам. Если вы уже сменили оригинальные ракетки серии на ракетки с индексом Pro, пожалуйста напишите ваше впечатление в комментариях, что стало лучше, а что стало хуже. Для тех, кто не согласен с моими выводами, также прошу конструктивную критику в комментариях. Для всех остальных лайк, подписка и до встречи.